Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим салат из куриной печени и морской капусты. Для этого нам понадобится печень куриная готовая, грибы, у меня наши родные грибы лесные, капуста морская готовая, репчатый лук, фунчоза, масло оливковое, соевый соус, чеснок, имбирь и укроп с петрушкой. в разогретом оливковом масле обжариваем лук до мягкости до полупрозрачного цвета к нашему луку добавляем чеснок имбирь и зелень все перемешиваем и выключаем плитку в глубокую миску выкладываем печенку. Добавляем фунчозу. Добавляем грибы, морскую капусту и обжаренный лук со специями. Добавляем соевый соус. Все перемешиваем. Вот у нас получился такой салат. Приятного аппетита!